Привет, чувак! Привет, чувака. Как твои дела? Пиши в комментариях! И, возможно, мой личный секретарь поставит галочку вверх, и твой комментарий появится под этим видео. Сегодня хочу поговорить с тобой о таком сервисе, как... «Готивочка». Вот Хотел бы сказать Развод компании «Гативочки». Да, я имею претензии к этому сервису. В 2016 году я допустил ошибку и связался с этим сервисом. Два раза я брал, воспользовался их услугами. Выплатил, кстати, вовремя все. Все бумаги, там документы. У меня даже остались эти бумажки, что я все заплатил и никаких долгов не было. Ну, понятно, были бы у меня долги, они бы меня не преследовали. Потому что я вовремя выплатил, я, так сказать, выгодный клиент, который, получается, тысячу взял, тысячу триста принес. Это же бред какой-то, Сейчас такой рынок, что сейчас все, все ищут, мало кто что производит, сейчас все продают. То есть, то сейчас конкуренция в продажах. И получается сейчас вот пойти к ним, ну, к примеру, пойти взять кредит такой с 30%, 30% Невыгодно никому, это вот надо что-то закупить там, да, и что я буду, всю выручку, э, например, что-то я куплю за 1000 гривен, а продам за э, там, 1500, 1300 или 1400 гривен, и что я буду, 300 гривен мнести я себе, кайман 100 гривен или 200, да вы чё, дороги, что, дорогие что, считать не умеете, тё. короче, не рекомендую сразу с этим. Сервисов, потому что 2016 год, это было где-то в мае, где-то я там заказывал услуги, в 2016 году. И в течение 2016 года дальше, они мне каждый месяц звонили и предлагали, по несколько раз смски писали. И 2017 год, каждый месяц, каждый почти не каждую неделю, еще с этих телефонов дыраски идти. Это интернет телефоне что они тебе звонят, а ты им звонишь и. То есть это игра в одне ворота. Получается, только можно пойти и в какой-то из них, из их отделов и устроить там скандал или жалобу, как-то написать. Законы надо придумать. Преследование в преследование... Госдуму, если за... закон о преследовании частных лиц вот этими структурами. Нахер они не нужны. 2018 год, 5 января, никто мне пока еще не, не с Новым годом не поздравлял. Я им сказал, что ребята, мне писать не надо, звонить мне не надо, я услугами вашими пользоваться не собираюсь. Все. У меня есть другие способы заработка, честные и надежные, вот и все. Поэтому мне это не интересно, это я как-то допустил раз ошибку и все. В лесу тут, как в говно в лесу тут. Это, и, и, и отмыться тяжело <смех> вот, Так что я извиняюсь, конечно вот. Так что не звоните мне Это я обращаюсь к этим Вот, А вообще так подумать это ж Народ какой глупый <смех> Понятно, что он считать не умеет Это же получается, он берет тысячу ребен, да, А тысячу триста должен отдать Конечно, после такого… Ну, ну, надо считать уметь, надо написать для себя, э, вот как я сделал, э, там, неделя, и э, пишу каждый день. Расходы. А, доход – расход, доход, расход. Ну, то есть, или сейчас я пишу так – доход, инвестиция, доход, инвестиция. Потому что расходы – это инвестиция в себя, как бы, вот. Доход доходы, расходы, доход и расходы, и посчитаю, и так, за неделю раз посчитал, позволил. А, а какие у тебя эти, какие, это все надо подумать, поразмыслить все, и поймешь все, так что, ребята, не надо мне звонить, не надо мне писать, вот, другой скажет, а что ты номер не сменишь, ну, меняй себе номер, я не хочу менять номер, потому что я прав, я прав в этом случае, а не они. я же ничего не должен, вот черпичка, вот. И, и так что идите в баню, вот со своей активочкой. Теперь я делаю так: звонят, я сразу трубку кидаю и все, и, и СМСки не читаю. Вот, так что сразу удаляюсь, вижу а, что-то там, я вообще рекламу. А если звонят номер не определен, я вообще никогда трубку не беру. А что с этим быдлом общаться, которое скрывается? Нахер оно нужна это? И так понятно, что там какой-то фейк, какая-нибудь гадость будет. Человек же нормальный, не будет скрываться. Ну, поэтому ко мне можете и не рваться. Вот. Мышление я уже давно поменял, так что до свидания.